Всем привет и спасибо за фаркбро сейчас мы будем прокачивать этот аккаунт Начнем мы с коробки С 74 у Т-30 не упал Будем крутить Два дона Точнее до двух донов Пока два дона не упадут Скорее всего Это будет АК-15 Нет, не АК-15 Это уже будет АКСУ, Как минимум и возможно К-15. Хорошо на ТНК под Не то что на аккаунтах, на которых средний платеж хороший. Много кредитов вдонины и слитом. Ну да, я же говорил АК-15. Вот он дропнулся. Еще 2 700 кредитов. Сейчас мы покрутим СВ. Сразу карта упала. Не, брат, за 2000 кредитов мы не будем СВ покупать. Хотя какой то мне брат гни гнида MailRoot? ру. Мейл Русовская. Вот. Вот так вот я хотел сказать. Так, ну чё Что остается только тыкнайном и покрутить, и все? Потому что пистолета нету. Очень фартово тут все нападло на этом аккаунте. Даже думаю, может тыкнайн-то и не крутить. На самом деле. Так, а есть коробки за кредиты с тыкнайном обычным? По-моему, только вот в этой версии есть. Да, только в этой версии есть. Так, вот он. М -м -м, покрутим еще так, наверное. Я думаю, он дольше будет падать. А, не, нихуя. Ну, неплохо. Получается, с 400 кредитов мы имеем... 4 доната, неплохо, неплохо, ну с этим аккаунтом пожалуй все, пойдем на следующий